Приветствую, друзья, на сегодняшнем вебинаре. Вижу, что количество людей у нас прибывает. Вижу разные города, Россия, Украина, Германия, Израиль, Казахстан, Белоруссия. Да, вижу очень много прибывающих людей. Ну, отлично, меня это радует. Я думаю, все, кто хотели присоединиться и получить для себя много новой интересной информации, уже все здесь. Ну кто не здесь, те могут посмотреть этот вебинар в записи. Рекомендую всем оставаться до конца вебинара, потому что именно сегодня я расскажу те фишки и те реальные практические действия, какие вам нужно будет сделать, чтобы уже в следующую пятницу заработать свои первые деньги из интернета, если вы еще никогда не зарабатывали. Ну а для тех, кто уже зарабатывает в интернете, для тех тоже будет много интересной информации. Итак, приступаем. Сегодня я расскажу о своей приоритетной компании, в которой я занимаю, как обычно, активную лидерскую позицию и уже достаточно хорошо здесь зарабатываю немного о себе меня зовут елена туманова я лидер компании KMAT club активный интернет предприниматель инвестор более 23 лет у меня стаж ведения земного бизнеса я владелица салона аппаратной косметологии и долгое время салон успешно развивался Плод до 2013 года когда я поняла, что когда была достигнута определенная плата, доход выше не поднимался, и пришлось менять время, такое было время перемен для земного бизнеса, у кого был земной бизнес в это время, те понимают, и именно тогда у меня тоже случился очень серьезный спад, стоял вопрос отказаться от этого бизнеса или все-таки за него побороться. Я решила все-таки побороться, и я победила эту битву. Я пересмотрела в различных ракурсах, как сделать так, чтобы мой бизнес дальше продолжал существовать и успешно развиваться. Конечно, мне пришлось обратить свое внимание на интернет, потому что те рекламные кампании, которые я запускала, они уже не приносили тот результат, либо вообще это был просто слив денег. Я начала активно изучать интернет, начала э, с проведения рекламных кампаний для своего салона и постепенно обороты доход моего салона стал увеличиваться конечно меня это очень вдохновило и я стала больше знакомиться с людьми с вот это вот направление заработка в интернете для меня это было все новое и тоже я стала туда обращать свое внимание ну, порядка где-то пяти лет я присматривалась пробовала обучалась очень долго собиралась не могла понять как же люди зарабатывают через интернет но потом это же есть такое правило, когда человек ищет, он находит тех людей, которые могут дать ценную информацию. И где-то в 2018 году, когда я уже серьезно занялась интернетом, это было уже два направления у меня, земной бизнес, и я стала все больше и больше переключаться на интернет, и уже у меня появилась мысль о том, что надо полностью переходить в интернет, но я была еще не готова, потому что салонный бизнес у меня всегда съедал очень много времени, но приносил мне, очень хороший доход, я понимала, что так работать я больше не хочу, я хочу быть больше дома и через интернет зарабатывать. И с 2018 года у меня появилась очень хороший такой потенциал, заряд, потому что я познакомилась с ребятами, кто активно занимался автоматизацией бизнеса. Мы объединились, создали вместе обучающий курс по автоматизации бизнеса, это было очень мощное обучение. До сих пор с моими партнерами, с некоторыми, кто освоили нашу технологию, кто прошли наше обучение, получили отличные результаты, мы до сих пор с ними сотрудничаем. Так вот, что дала мне эта система, тот курс, который мы запустили и продавали через сетевую компанию? Это был, конечно, фурор, было огромное количество людей, было огромное количество людей, кто хорошо заработал, ну и я в том числе, конечно. Наша система, которую мы создали, принесло мне более 2000 человек в команду за очень короткое время, причем лично приглашенных у меня всего было 500 человек, ну, чуть больше с небольшим. Система дуплицировалась, ну, почти на 99%. Те, кто хотел, применили, сделали, получили результаты, ну, и, конечно, остались довольны и обучением, и заработком на том сетевом проекте. Поэтому, к чему я это все говорю, я хочу вам показать, что я, у меня есть определенные навыки, у меня есть определенный опыт, и я могу с вами поделиться, и именно поэтому я вам рекомендую меня сегодня послушать, потому что те знания, даже если вы не захотите работать в этом компании, мои знания вам помогут, и мы сможем с вами коммуницировать в каких-то других областях. Итак, в 2018 году началась моя серьезная карьера именно в интернете. В 2019 году я полностью перешла в интернет, я продала свой салон и... Полностью перешла в интернет, потому что доходы в интернете сравнялись с доходами на, в земном бизнесе. С тех пор я зарабатываю только через интернет. У меня есть несколько направлений, но на сегодняшний день в приоритете у меня K-MAT-клуб. Запомните это название, потому что именно здесь, сейчас, именно в этом стартапе можно сделать очень хорошие деньги и мы уже это делаем сегодня я вам расскажу как и вы можете присоединиться с минимальными рисками с минимальными вложениями надеюсь все сегодня здесь собрались кто не э, ищут волшебную кнопочку бабло на которую можно нажать и денежки посыпятся если вам это обещают я вас просто прошу бегите оттуда ни один бизнес не делается без вложений и поверьте моему опыту так не бывает. Вы вкладываете либо деньги, либо время. Но ну, а если вы вкладываете и деньги, и время, то вы выходите на очень хорошие доходы и очень быстро по современным меркам обретаете финансовую свободу. Итак, от клуб Добро пожаловать в от клуб Это международная криптоэкосистема, поэтому сегодня я вам расскажу, как и вы здесь сможете сделать свои первые деньги. И причем очень и очень быстро. Кемат-клуб запустился в конце апреля. Это стартап, это начинающая IT-платформа, которая уже три месяца приносит доходы для своих партнеров. Это полностью цифровой бизнес-инкубатор в сфере криптовалют и децентрализованных финансов, который позволяет создавать, развивать собственные проекты, зарабатывать на партнерской программе любых проектов экосистемы, а также выгодно и надежно приумножать ваши активы. Что значит создать свой проект? Любой желающий может реализовать свою идею и запустить на платформе собственный бизнес-проект и его монетизировать. Первый проект у нас такой уже запущен, это Insign Turbo 4. И уже в ближайшем будущем у нас готовятся новые собственные проекты. Если для кого-то это непонятно, то переведу на очень простой язык, чтобы каждый понял, что значит создать проект. Наша экосистема, наш клуб «Кеймат» это реально работающий бизнес, IT-платформа, которая реально существует и которая реально оказывает услуги в различных направлениях. Так вот, и создание бизнеса – это тоже продукт, который может заказать любой интернет-предприниматель, у кого есть гениальная идея, но он ищет платформу, на которой можно создать свой собственный проект». Так вот, заплатив деньги на нашей платформе и связавшись с нашими айтишниками, вы успешно создадите свой проект, монетизируете его. И, конечно же, наша платформа будет гарантом того, что это будет максимально надежный и максимально эффективный инструмент для заработка всех партнеров, а не только админов. Это очень и очень важно в интернете. Как Кеймат приумножает активы? Каждый лидер или участник, который инвестирует в технологичность и масштабируемость экосистемы, еженедельно получает дивиденды, а точнее до 50% от прибыли платформы перечисляется инвесторам в зависимости от суммы стейкинга. Именно вот этот инструмент самый любимый у всех наших партнеров, потому что это совершенно пассивный доход, и мы его все с удовольствием используем. И я также рекомендую вам его использовать и рассмотреть в экосистеме уже сейчас несколько источников дохода. То есть на чем платформа генерирует прибыль для своих партнеров? Ну, Во-первых, это продажа лицензий на создание собственных проектов. Люди оплачивают деньги, для них делают проект, и люди его уже дальше монетизируют. А мы, как участники этой платформы, с удовольствием принимаем участие во всех направлениях. Следующее – это продажа токена КМ для участия в проектах платформы. То есть у нас запускается платформа, и для того, чтобы ей участвовать, нужно, естественно, сделать определенные вложения. Так вот, для того, чтобы участвовать, нужно купить наш внутренний токен КМ. Открою небольшую завесу, об этом расскажу чуть позже. 1 КМ равен 1 доллару, и это очень и очень удобно. Далее, продажи рекламных баннерных мест, у кого есть свой бизнес или кто уже находится в бизнесе, понимают, насколько важно делать рекламные кампании и всегда рекламная кампания стоит денег. Так вот, наша платформа она продает рекламные баннерные места и, соответственно, люди за это платят, а мы получаем свои дивиденды. Далее, услуги по индивидуализации проектов. Что это значит? Если у вас есть гениальная идея, но алгоритм отличается от того алгоритма, что есть у нас на платформе, то, конечно, наши специалисты подготовят для вас индивидуальную программу, учтет все ваши пожелания, и вы с удовольствием и максимально выгодно для себя запустите свой бизнес. Ну, а мы опять же с удовольствием будем участвовать в вашем бизнесе, и будем еще и этом бизнесе зарабатывать. Далее, запуск собственных проектов на платформе. Сейчас у нас запускается собственный проект, очень прибыльный, очень интересный, и скоро будет анонс этого. Далее, что еще мы можем делать? Мы можем делать совместный запуск проектов. Что же это значит? Это значит, что если у вас есть гениальная идея, но у вас нет средств, а на нашей платформе есть средства и есть специалисты, то можем скомуницировать, запустить совместный проект. И обе стороны будут очень довольны, потому что это будет справедливое разделение всех доходов. Ну а мы, как инвесторы платформы, всегда будем получать с этого свои дивиденды. Еще один очень интересный инструмент, который уже приносит деньги – наш токен KMAX. Токен КМХ с потенциалом роста X15. Скоро мы подключим маркет-мейкинг. Кто знает, тот знает. Расскажу об этом чуть позже. Плюс услуга KMX спамп при которых за выполнение определенных условий участники могут подключаться к чат-боту, который будет давать пам сигналы нашего токена. Это очень крутой инструмент, и я сейчас уже тестирую. Я покупаю самостоятельно, еще пока отслеживаю рост стоимости токена, продаю, когда он стоит прилично, и когда цена падает, я, конечно, покупаю. Таким образом я наращиваю обороты и жду, когда уже у нас будет подключен маркет-мейкинг. Маркет-мейкинг, для тех, кто совсем не понимает, что это такое, и впервые вообще слышит вот эти вот все токены и все остальное, я сейчас поясню то, что происходит на рынке биткоин, Эфириум, когда вот был летом большой спад, потом повышение. То есть кто-то управляет этим токеном, да, О, вернее этой монетой. Это то, что называется маркет making. Соответственно, у нас тоже есть вот этот наш токен КМХ. Он уже выпущен, уже торгуется на бирже PancakeSwap. Партнеры уже покупают, продают. И я тоже говорю, это уже сделала, уже даже вышла в определенную прибыль. Так вот, этот токен был создан с специально. Специально для спекулятивных действий, то есть специально для заработка и не для чего больше. Кто торгует на биржах, те понимают, что там, где есть возможность управлять стоимостью токена, на этом дело можно делать очень и очень хорошие деньги. Поэтому обязательно использовать нужно эту возможность. Что же нас ждет немножко впереди, а немножко это целый год. На осень у нас запланирован запуск мультипрограммной жилищно-распределительной системы. Это, несомненно, очередные иксы для участников. Об этом будем говорить чуть позже. Пока в целях безопасности, чтобы никто не перетянул нашу гениальную идею, конечно, я сейчас освещать не буду, но могу сказать одно, что это очень выгодное направление. И мы планируем активно участвовать. Проект запланированы на 22 и 23 год. Запуск КФФ Фонда. Это венчурный криптовалютный фонд с самой справедливой и безопасной моделью опциона с доходностью от 2% процентов в сутки в первые месяцы после запуска. Это очень высокие проценты. И я хочу обратить внимание, что все партнеры, кто у нас находится, кто понимает, кто уже почувствовал вкус денег и уже как-то более спокойно здесь зарабатывает, без нервяков, потому что деньги нам начисляются каждую пятницу, вывод, все работает как часики, так вот 2% это очень высокая доходность, поэтому нам нужно быть сразу же в момент запуска в этом месте. Поэтому, конечно, мы все готовимся, конечно, мы понимаем, что это будет очень высокий доход, но для тех людей, кто быстро среагирует и быстро зайдет. Конечно, потом проценты будут снижаться, перейдут в адекватные. Первый получает все самое лучшее, ну а дальше уже будет тоже выгодно, но проценты будут гораздо ниже. Следующий P2P – эквайринг. Это когда каждый может предоставлять свои счета в аренду и за это получать от 2 до 5 процентов оборота по счетам. Рекомендую обратить на это внимание. Сейчас это начинается популяризироваться, это направление. Но ничего серьезного пока я еще не видела. Так вот, я сейчас тестирую это направление. Это действительно очень хорошая доходная часть для тех, кто любит ну, вот, выполнять такую четкую работу. Опять же, при выполнении этих условий, определенных условий, вы сможете еще использовать и вот этот инструмент. Следующий, кеймат лотерея. Далее, кеймат социальная очередь. кеймат p P2P кредитование. Это вот... Очень востребованное направление, когда каждый человек может другому человеку дать кредит. Не нужно ходить в банки, собирать документы, делать что-то. Очень много телодвижений при выполнении определенных условий. Каждый, у кого есть деньги, может дать кому-то в долг. И, соответственно, кому надо, тот эти деньги может взять и возвращать с определенными процентами. Причем наша платформа, КИМАТ выступает гарантом крипто сделок. Это вот два таких Рядом идущих направлений, что у нас планируется. Следующее направление – это, конечно же, кеймат международный платежный криптокошелек. Ну, это к тому времени уже будет очень и очень нужный для нас инструмент. Хочу сказать, что сейчас для удобства не все наши партнеры и желающие участвовать в нашей платформе могут не разбираться еще в криптовалюте, как завести, не умеют пользоваться кошельками. Вот для удобства, чтобы вы быстрее включились в работу и уже в следующую пятницу вы получили свои денежки первые комиссионные, у нас есть возможность оплачивать свой вход, покупать КМ, внутренние токены, Через наши счета Сбербанк, Тиньков, это может быть Альфа-банк. Все, вот все вопросы по введению денег вы можете мне обращаться. У нас есть корпоративные карты и зачисление происходит очень быстро. Вы отправляете деньги на нашу корпоративную карту и в течение 5-10 минут ваши внутренние токены появляются на вашем кошельке и дальше вы их можете использовать. Итак, теперь переходим к самому интересному – как заработать с KMAT? Первое и самое любимое, и то, что я всем рекомендую тем, кто умеет приглашать, кто не умеет приглашать. И для крупных инвесторов вы можете использовать наш любимый инструмент – это стейкинг. Отправляя КМ токены в стейкинг, вы становитесь совладельцем платформы и начинаете получать с этого доход. Стоимость токена КМ фиксирована а значит у инвесторов не будет проблем с волатильностью актива. Начисление дивидендов происходит каждые 7 дней. Минимальная сумма для отправки в стейкинг 10 км, то есть всего 10 долларов. 1 км равен 1 доллару. А максимальная доходность при статичной сумме достигает 500% или x5. Сразу скажу, тело вклада не выводится а начисляется вместе с процентами. То есть давайте сделаем такой простой расчет. Если вы положили 100 долларов или 100 км, то по истечению срока депозит закончит работать, когда у вас на счету будет 500 процентов или 500 км. 100 долларов – это тело вашего вклада, и 400 долларов, 400 км – это ваша чистая прибыль. Но вы всегда можете усилить ваш депозит, то есть вы всегда сможете положить денежек побольше, соответственно, сроки. И сумма окончательного депозита, она будет увеличиваться по мере того, как вы будете подкладывать деньги. Я, конечно, рекомендую использовать по максимуму эту платформу и даже это направление можно еще больше монетизировать. То есть если вы инвестируете в компанию не менее, в стейкинг не менее 100 долларов, то у вас открывается еще и партнерская программа. И с каждого передвижения денежного участия ваших приглашенных людей вы будете зарабатывать 15%. Следующее направление, что уже приносит нам доходы и где можно зарабатывать, это инвестирование своих финансов или компетенции, готовящиеся к запуску проектом. Тут понятно все, если у вас есть деньги, либо у вас есть интеллектуальные какие-то наработки, вы можете, объединившись с компанией, участвовать в запуске проектов, и компания, конечно, вас за это щедро вознаградит. Далее, участие в запущенных проектах на платформе. Даже если вы лично не участвуете в проекте, ну, допустим, запустился новый проект Turbo 4 если вы лично не участвуете, а ваши приглашенные к нашему клубу участвуют, вы получаете с этого свои комиссионные. И следующее направление, где уже тоже мы все зарабатываем, это покупка и продажа токена KMX на внешней децентрализованной криптобирже. Еще раз напоминаю, кто пропустил этот момент, потенциал роста KMX 15 x то есть увеличение в 15 раз. Какие выгоды для лидеров и активных участников? Кеймат в первую очередь это сетевая площадка, поэтому поощрение за сетевое продвижение достигается аж до целых 40% от оборота. Давайте посмотрим, насколько здесь все сделано очень технично и единожды приглашенный человек на нашу платформу, будет приносить вам доход с любого его участия в различных проектах. То есть вам не нужно, открывается новый проект на платформе от Клуб, вам не нужно давать отдельную реферальную ссылку, смотреть, что человек не ушел, куда-то там зарегистрировался туда, куда надо. Это все отслежено Технически и человек, которого вы единожды пригласили, а он участвует в пяти направлениях, вы всегда будете получать с этого деньги и всегда будете спокойны, что человек работает исключительно в вашей команде. Итак, если вы участвуете на сумму не менее чем 100 или 100 долларов, то есть это может быть различные направления, не только стейкинг, то вы открываете свою первую линию, и она вам всегда будет приносить 15%. Если вы увеличиваете сумму своего участия до 200 км или 200 долларов, то у вас открывается вторая линия, и вы зарабатываете 10% суммы участия в любом из проектов ваших партнеров второй линии. Третья линия, если у вас участие на нашем проекте, либо в стейкинге, либо в других направлениях, не менее 500 км. Суммарно. Это не значит, что чтобы открылась первая линия или там в третья линия, вам нужно еще 500 положить. Нет, если вы накопили, если вы общая сумма на 500 км, у вас открывается третья линия, и она принесет вам 5 км процентов суммы участия ваших партнеров четвертая линия принесет вам 4 процента. здесь уже сумма участия конечно более серьезная. и поверьте это очень просто открываются линии главное не жадничать на выдачу информации рассказывайте больше людям о нашем проекте и вы будете зарабатывать всегда хорошие комиссионные и ваши партнеры тоже будут зарабатывать. Это тот проект, который не стыдно порекомендовать. Пятая линия принесет вам тоже 4%. Здесь уже учитывается в четвертой и в пятой линии товарооборот. И шестая линия вам принесет 2%. Здесь тоже должно быть участие на сумму не менее чем 2000 км у вас, есть, ну, у вас уже выполнены определенные условия. Легко открываются эти линии, легко здесь зарабатывать. Очень простой, простой, понятный сайт. Разобраться может каждый. У меня много инструкций, которые позволяют очень быстро разобраться. Ну и, конечно же, есть свой собственный чат, где я очень подробно рассказываю своим партнерам, где мы зарабатываем и где можно еще усилить свои доходы. Как еще мы можем здесь зарабатывать? Конечно же, если мы выполняем ранги, выполняем определенные условия, компания нас щедро вознаграждает. Если вы открываете вторую линию, вам тут же прилетает премия 80 КМР, то до 80 долларов, и вы эти деньги можете сразу же выводить. Профессионал вам принесет. Это будет у вас открыта третья линия, принесет вам премии от компании 500 КМР или 500 долларов. Это к тем деньгам, которые вы зарабатываете обычно, используя маркетинг. То здесь это дополнительная прибыль, дополнительное вознаграждение компании с активным участником. Следующее, когда вы выполняете определенные условия, предприниматель принесет вам премию 3000 долларов, магнат вам принесет 5 долларов. То есть все очень быстро выводится. Деньги у нас выводятся двумя способами. В тронах, на ваш трон кошельки, либо на Perfect Money, если вам так удобнее. Одно, а дальше вы через обменники BestChurch спокойно меняете. Как это сделать? У меня тоже есть инструкции. Все очень просто. Деньги выводятся достаточно быстро. Регламент 72 часа, но, как правило, буквально в течение 12 часов. Все очень быстро. Поэтому нет Никаких ограничений, вы вводите столько, сколько хотите. Если вы крупный инвестор, то, конечно, у нас есть, что вам предложить. И у нас есть особенные условия для крупных инвесторов. Поэтому, если у вас есть свободные деньги, вы хотите инвестировать, и вы хотите получать определенные гарантии, и, конечно же, каждую пятницу видеть свои комиссионы и ими пользоваться, то у нас есть, что вам Предложить. Поэтому лично мне пишите. Мы организуем встречу с основателем нашей платформы, с основателем нашего клуба, и вы уже в личной встрече узнаете о тех преференциях, которые у нас есть для крупных инвесторов. Постоянство и выгода. В чем же здесь? Конечно. Обратите внимание, что стоит пригласить партнеров один раз, и вы будете постоянно получать внушительные партнерские вознаграждения за действия ваших рефералов любых проектов. То есть ваш приглашенный отправил деньги в стейкинг, вы получили вознаграждение, принял участие в жилищной программе, вы получили награду, стал инвестором, готовящимся к запуску проекта, вы по-прежнему получаете выгоду. Это и есть то, о чем я говорила, именно технически правильно сделанная система, которая закрепляет ваших партнеров за вами, и вы спокойно просто зарабатываете и работаете в этом бизнесе, то есть вы спокойно строите свой собственный бизнес. Самое главное... Это, конечно же, продвижение. Для тех, кто занимает активную позицию, предоставлен инструмент помощь. И кто понимает, тот а сейчас оценит. Инструмент называется KeyMathWeb. Конечно же, с самого начала мы хотели упростить жизнь и карьерный рост наших участников, хотели создать максимально тепличные условия, да, чтобы увеличилась эффективность работы лидера, передавая лидерам только ту часть деятельности, которую лидеры выполняют лучше всего. Это, конечно же, общение с людьми. Наш инструмент – это то, что будет давать вам готовых людей, причем огромное количество, ваша задача – лишь давать людям информацию ну естественно такой инструмент можно получить только выполнив определенные условия и они доступны каждому кто выполнит эти условия условия очень простые у вас должно быть участие в вашем проекте на сумму не менее чем 500 км или 500 долларов и в вашей структуре должны быть партнеры условия очень простое очень легкая но вы получаете инструмент который решит многие ваши вопросы а именно тот навык, который, возможно, у некоторых либо слабоват, либо отсутствует, это приглашение людей. Когда люди к вам приходят, вы даете просто информацию, и по правилу 80 к 20, 20 придут в вашу команду. Итак, что дает k Это трафик от полутора тысяч человек на полном автомате. Это мечта для каждого лидера получать постоянный, бесконечный трафик живых людей. Так вот, платформа это предоставляет, пользуйтесь, приглашайте людей, давайте информацию и зарабатывайте еще быстрее. Вы получаете людей, рассказываете о платформе, регистрируете участников в свою команду и получаете колоссальное вознаграждение. А это премии, а это ранги, а это открытые линии. И, конечно же, есть еще очень много бонусов для наших лидеров. Система Экосистема Кеймат – это успешный пример проекта, который реализует идеи и общественное внимание в деньги прямо сейчас. А в дальнейшем сила и влияние платформы на международном уровне только вырастут. Приглашаю, присоединяйтесь к нашему клубу Кеймат. Уже сегодня получайте свой ключ к будущему богатству. Я жду вас в моей команде, как минимум жду от вас ваших вопросов. Более подробно я расскажу при личной встрече. Вы можете мне перезвонить, вы можете мне написать. Я с удовольствием общаюсь со своими партнерами, даю больше информации. Вы можете подключиться к моим чатам. Вы можете найти меня на YouTube-канале у папочки k от клуб есть очень много информации. Вообще, на моем YouTube-канале очень много информации, как э, оформлять, как работать в социальных сетях. Очень много есть бесплатных уроков, есть платные курсы, но даже подружившись со мной на YouTube или ВКонтакте, либо в Телеграме вы меня найдете, вы всегда будете получать от меня очень много полезной информации. Даже если вы еще не готовы подключиться под, к этому направлению. Это действительно очень выгодное направление, очень быстрое. Здесь можно войти небольшими суммами и уже начинать выходить на свои первые доходы. Я рада, что многие партнеры здесь остались со мной на этом вебинаре, присутствовали на этом вебинаре. Я очень рада, что очень много новичков, что разные страны, это возможность охватывать еще больше аудитории. Да, мы работаем на весь мир, мы ведем свой бизнес через интернет. И для тех, кто хочет научиться, я не хожу ни на какие личные встречи, все мои личные встречи через интернет. Ну и, конечно же, есть определенные нюансы, как строить свой бизнес так, чтобы не тратить много времени, но получать больше результата и, соответственно, больше денег. Я рада была сегодня со всеми вами познакомиться. Если какие-то у вас есть вопросы, вы можете писать либо в комментариях, либо найдите меня в Телеграме, напишите. Ну, Все контакты я оставлю внизу под видео. Подключайтесь. И, конечно начинаем уже вместе с вами зарабатывать да я обещала вам рассказать как уже в следующую пятницу вы сможете используя всего лишь один инструмент стейкинг вы заводите сумму 100 долларов вы открываете два вида источника дохода уже в следующую пятницу вы заработаете свои первые дивиденды дивиденды у нас насчитываются каждую пятницу как часики вот ближе к вечеру мы все видим на своих кабинетах и тут же выводим деньги на следующий день или через 12 часов, там, следуя регламенту, вы уже получаете свои денежки. Конечно, вам нужно подготовить свои трон кошельки, вам нужно подготовить Perfect Money, кому удобнее на Perfect Money. Все инструкции есть, все есть в моей группе. То есть, все уже готово, только приходите и делайте. Как завести деньги, не знаете, напишите мне, и мы обсудим, как вы сможете пополнить. Как двигаться в команде, какие элементы автоматизации можно подключить, чтобы можно как можно меньше времени тратить на отфильтрование заинтересованной аудитории. Это тоже все есть. Инвестируйте 100 монет КМ или 100 долларов в пятницу вы уже получите свой процент да по процентам 4 и 9 процентов еженедельно у нас насчитывается уже порядка 4 недель то есть целый месяц начинали мы с 13 процентов в месяц сейчас уже 4 и 9 процентов еженедельно круто Конечно, круто. На этом я заканчиваю свой вебинар. Я рада, что вы здесь. Если вас пригласили другие люди, вы увидели мое видео, обратитесь к вашему человеку, он обязательно даст вам свою ссылочку. Соблюдаем экологичность. Если вы хотите работать со мной, значит, вы пишите мне. Моя ссылка будет внизу под видео. Ну, а, а я с вами прощаюсь. На связи была Елена Туманова. И до следующих встреч. Всем нам хороших профитов.